Приветствовать вас на канале The English. Его темой является употребление слов мало и немного с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Это слово few и слово little.